Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Алина Красильникова, и вы смотрите «Неделю спорта». Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самом интересном в мире студенческого и мирового спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя в программе. Обзор матча «Рубина» в российской премьер-лиге и игры хоккейного «Акбарса» против «Амкала». Студенческая хоккейная лига. Заключительные матчи группового этапа. Клубный чемпионат АССК РФ. Рубин продолжает выступление в российской премьер-лиге, а хоккейный «Акбарс» после вылета из Кубка Гагарина решил порадовать своих болельщиков необычным матчем. Подробнее о казанских командах расскажет Амир Сабиров в своем традиционном обзоре. Всем привет, всем здравствуйте! С вами все так же я, Амир Сабиров. Сегодня наш обзор состоит из двух футбольных матчей, но сразу сделаю спойлер. Один из них достаточно необычный и связан с ним хоккейный клуб «Акбарс». Обо всем по порядку. Начнем с российской премьер-лиги. Казанский Рубин переживает тяжелейшие времена. Напомню, почти все легионеры, составляющие основной состав команды, приостановили действия своих контрактов и покинули клуб. Леониду Слуцкому не позавидуешь, ведь впереди матчи с серьезными соперниками и вполне вероятно, что казанцев ожидает борьба за выживание. Календарь не ждет, и 1 апреля Рубин проводил 23-й тур на своем поле против Химок. Первый тайм был безголевым. Все самое интересное команды оставили на второй. Герман Ануха с передачи Александра Зуева открыл счет. Нападающий прорвался к чужой штрафной и ударил из-под защитника точно в дальний угол. Не прошло и 7 минут, как Химки уже вели в счете. Гости забили два мяча за две минуты. Сначала Денис Глушаков сравнял на 60-й. оставили одного перед воротами Дюпина, и тот беспрепятственно добил мяч. Дальше уже сработала контратака Химок. Резван Мирзов прокинул мяч между двух защитников Казанцев и Илья Кухарчук поразил ворота. 2-1. Рубин всеми силами атаковал, и это все-таки принесло свои плоды. На 84-й минуте после розыгрыша углового мяч все-таки не оказался, но уже в продолжении атаки Леон Мусаев простреливал на ворота, и с помощью защитника гостей Дмитрия Тихова мяч оказался в воротах Ильи Лантратова. 2-2. Казалось бы, все идет к ничье, но в самой концовке на 90-й минуте Идоу навесил на никем не прикрытого Захара Волкова, и тот сыграл головой. 3-2. Химки забирают три очка из Казани. Ну а теперь, как и обещал, расскажу про Акбарс. Казанский хоккейный клуб провел футбольный шоу-матч против блогерской команды Амкал. Данис Зарипов на воротах, Лямкин с Юдином на флангах обороны, а Бурмистров с Лукояновым на острие атаки. Непривычная картина для болельщиков Акбарса. Казанцы для представителей другого вида спорта выглядели очень здорово. И даже смогли первый открыть счет. Даниил Журавлев отличился. Первый тайм закончился ничьей, 1-1. А во втором превосходство Амкала уже сказалось. Игра закончилась со счетом 5-1 в пользу команды блогеров. Ну что ж, вот такая неделя выдалась у Рубина и Акбарса. На этом я с вами прощаюсь. Любите спорт, занимайтесь спортом. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Сегодня в нашей программе мы в основном рассказываем о клубном чемпионате АССК РФ. Но перед этим взглянем на студенческую хоккейную лигу. Групповой этап подошел к своему завершению. Последние матчи сборная КФУ провела против принципиальных соперников. Первый матч против Поволжского университета спорта. Главным фаворит турнира принимал Казанский федеральный университет на своей площадке, где и был наш корреспондент Евгений Алмазов, который подробно расскажет о ходе встречи. 30 марта в спортивном комплексе Зеланд ⁇ Павожский университет на своем льду принимал команду из Казанского федерального в рамках студенческой хоккейной лиги. Парни из Павожского подходили к этому матчу в статусе фаворита, но Казанский федеральный приподнес немало сюрпризов. С самого начала игры федералы навязали высокий темп, акцентировав действия в атаке, наслаждаясь своими бросками вратаря Павольжан. Пробить голки, проходяев удалось на восьмой минуте. Аманов мощным щелчком отправляет шайбу в сетку ворот. 1-0. И тут парни из Казанского федерального было просто не остановить. За две с небольшой минуты гости забросили три шайбы. Поголон на свой счет забил. Писали Геннатулин и Мусин, а Аманов оформил дубль. Положение явно не ожидали такого развития событий, и даже контуратаки 2 в 1 принесли мало утешительного. И после второго игрового отрезка Казанский федеральный университет уходит на перерыв с солидным перевесом 4-0. В 3-15 минутки парни из Павловского университета смогли вновь включиться в игру, все чаще подключая защитников к атаке и играя более высоко. И тут стоит отдать должное Матвееву, который своим сольным проходом реализует выход один в один, открывая счет голам для своей команды. Далее последовало большое количество бросков с тор КФУ, Но Аскар себе готов. Регулярно спасал свою команду. Концовка выдалась неоднозначной. Команда за 5 минут до конца обменялись голами, а на последней минуте игры и вовсе устроили драку, за что прямиком отправились на скамейку штрафников. Массовая потасовка по занавес встречи никак не повлияла на исход игры 5-2. Казанский федеральный одерживает историческую победу. Ну, победа всегда, как говорится, радует нас и команду, но сегодня мы еще пока не победили. Это всего лишь групповой этап. Будет плей-оф, соответственно. Выиграем там, значит будет полный комплект и будем радоваться. Пока только идем к заветной цели. Евгений Алмазов, Неделя спорта. Заключительный матч студенческой хоккейной лиги сборная КФУ провела против Казанского авиационного института. За весь матч шайба смогла оказаться в воротах только единожды. Сборная КФУ одерживает минимальную победу 1-0 и с первого места выходит в плей-офф. Соперник федерального университета определится уже в эту среду. Теперь о клубном чемпионате АССК РФ и начнем с необычного вида спорта – перетягивания каната. Участие принимали команды из крупных студенческих спортивных клубов Республики Татарстан. А наш корреспондент Рустам Габасов с интересом наблюдал за ходом соревнований. Кто из сборных смог перетянуть на себя золотые награды, узнаем далее в сюжете. 31 марта в спортивном комплексе КАИ прошел клубный чемпионат АССК РФ по перетягиванию каната. Для кого-то перетягивание каната кажется забавной диковинкой, но на самом деле это официально принятый вид спорта всемирных игр. Каждый вид спорта имеет некую уникальность, и если в нем разбираться более профессионально и начинать осознавать все нюансы, ты понимаешь, что это не просто развлечение, это не веселые старты. Турнир проходил по олимпийской системе с матчами на выль в формате до двух побед. Турнир открылся для федерального университета. В очной встрече сошлись команды казанских «Елбарсы-1» и «Казанские Елбарсы-2». Первая команда КФУ смогли дважды переснуть своих соперников безо всяких усилий. Чувствую какое-то немного превосходство, но я думаю, это изменится. Тут команды очень сильные. И самим такой опыт очень интересен. я думаю, что он надолго запомнится. В полуфинале соперниками «Юлбарсов» стали спортсмены «Кронос-1» из Казанского научно-технологического университета, где ситуация оказалась полностью противоположной. Тигры не сумели оказать серьезного сопротивления и отправились разыграть бронзовые награды, где их уже ждала команда «Крылатые барсы-2» из Поворского университета спорта. Но и тут Тигров не ждал успех. Спортсмены из университета спорта без особых проблем перетянули победу на себя. В матче за первое место встречались представители студенческих спортивных клубов «Крылатые Барсы» и «Кронос». Первая команда университета спорта продолжила успех второй сборной и в одну калитку разобрали соперниками из книту По итогам соревнований золото и бронза забрали спортсмены университета спорта. Серебро уходит в «Кнету». Федеральный университет остановился на четвертом месте. Рустам Габасов, Игорь Озеров, «Неделя спорта». Перейдем к классическим видам спорта на клубном чемпионате АССКРФ. РФ. В это воскресенье в бассейне в спортивном комплексе «Бустан» состоялись соревнования по плаванию. Далее о заплывах расскажет Валерия Фридрих. 3 апреля в спортивном комплексе «Бустан» прошли соревнования по плаванию в рамках регионального этапа всероссийского клубного турнира АССКРФ. РФ. За очки боролись такие студенческие клубы, как «Кронос», «Казанские юлбарсы», Каизиланд и «Крылатые барсы». Соревнования проходили в один заплыв. Команды должны были проплыть эстафетную дистанцию 100 метров. Все зависело от расстановки людей на этапах. Очень интересно смотреть по тактике, кто как разложился. Кто-то поставил вперед сильных, и они выходили в отрыв. Кто-то оставил сильных на потом, и они уже догоняли и финишировали. Команды-участники были поделены на два заплыва. Время прохождения дистанции заносилось в общий протокол для выявления победителя. В первом заплыве с большим преимуществом победу одержали пловцы из Университета спорта. Их результат – 1 минута 47 секунд и 28 сотых. Во втором заплыве лучшее время первого заплыва перебить не смогли. Выиграть второй заплыв удалось сборной книг с результатом минуты 52 секунды и 4 сотых. С таким результатом они вышли на вторую строчку общего зачета. Третье место забрали себе представители ССК «Кронс». В своем заплыве они поставили время минуты 53 секунды и 48 сотых. Казанские юлбарсы из Федерального университета забрали пятое и шестое место. Лучшее время – две минуты 30 секунд и 28 сотых. Валерия Фридрих, Неделя спорта. Теперь немного слов о спартакиаде студентов и аспирантов КФУ. На этой неделе прошли соревнования по армрестлингу. Все учебные подразделения собрались в спортивном комплексе «Москва» и поборолись в разных весовых категориях, начиная от 50 и заканчивая свыше 90 килограмм. И по итогам соревнований командный зачет выглядит так. Первое место забрали себе представители набережно-челнинского института, второе – институт психологии и образования, бронза ушла к представителям института управления экономики и финансов. В общем зачете после восьми видов спорта лидирует в большой группе «Институт управления экономики и финансов», вторыми идут спортсмены из Набережно-Челнинского института, тройку замыкает «Институт международных отношений». В малой группе первое место пока институтом геологии и нефтегазовых технологий, вторыми идут спортсмены из «Института физики», замыкает тройку «Институт психологии и образования». До конца спартакиады остаются еще четыре вида спорта – плавание, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета и туризм. Об этих соревнованиях мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Итак, продолжим. Сегодня мы обсудим итоги внутривузовского чемпионата АССК РФ и подготовку к всероссийскому этапу. И сделаем мы это вместе с Никитой Лихачевым, председателем спортивного клуба «Казанские лбарсы». Привет, Никита! Привет! Завершился этап внутривузовского чемпионата, и ребята целых шесть месяцев готовились к нему. Расскажи, как все это происходило, возможно, какие-то сложности возникли. Да, действительно, очень долго в этом году он проходил. Мы решили максимально его растянуть для того, чтобы ребята, в принципе, почувствовали, не только радость от победы, но и все-таки длительность турнира, и все об этом просили, мы это сделали. Вот. Ну, самая главная, наверное, сложность — это большое количество команд. У нас вот, для себя чистый рекорд абсолютно по всем видам спорта. Особенно было удивительно, ну и удивительно нет, когда на шахматы больше 120 человек в один день пришли, хотя мы ожидали чуть меньше. Но, в принципе, это показатель того, что делаем все правильно. Также, наверное, сложности было просто все скопировать, потому что в этом году мы, в первую очередь, с Универтовой сделали очень крутую партнерскую программу. Я бы сказала, что все в прямом эфире со студией, с флеш интервью и так далее. Это было действительно круто. И с партнерами, то есть мы искали тоже очень много партнеров, чтобы всех ребятам призами, подарочками наградить. Это тоже было довольно тяжело, сложно, долго сидели, договаривались, что-то придумывали. А в целом, если брать турнир, то есть какие-то соревновательные моменты, у нас уже есть опыт. И несмотря на то, что в этом году очень много ребят, старичков из нашего спортивного клуба уже закончили свои карьеры, менеджеров, да, пришли очень много новых, в основном это первокурсники и второкурсники. Они как-то очень быстро влились, а те, кто уже давно в теме, для них было довольно, можно даже сказать, легко все сделать, настроить, так что я думаю, что вот в основном было так. Получается, впереди нас ждет всероссийский этап чемпионата. Как вы сейчас к этому готовитесь, возможно? Мы в первую очередь ждем списки, чтобы попасть на все этап, надо по рейтингу турнира войти в, как минимум в десятку сильнейших, и вот где-то 11 апреля опубликуются списки тех, кто прошел, и, соответственно, мы ждем-ждем. Ну, как готовятся ребята уже, которые стали победителем в тех или иных видов спорта, тренируются постоянно, они ждут. Вот, но опять же, опять же, мы в первую очередь ждем списков итоговых. Если пройдем, то будем более усиленно готовиться по тем видам спорта, по которым пройдем. Вот, а как ты, как взгляд так? со стороны, что можешь сказать? Может, у тебя какие-то прогнозы есть, кто будет там уже в списках? Mm. Мне бы хотелось, чтобы мы, как, как и всегда, как каждый год по всем видам спорта туда прошли, но все зависит от нас. Опять же, здесь Ольга Ломакина смотрит, и от нее тоже много зависит, вот. Я очень надеюсь, что мы пройдем по всем видам. Вот. Гадать не могу, потому что часто не угадываю, но надеюсь, что... Я думаю, что многие видели, многие видели и видят наш уровень и понимают, что с таким уровнем проведения, думаю, мы всегда заслуживаем быть по всем видам спорта в... на всероссийском этапе. А что вообще ждет там на всероссийском этапе, ребят? Очень трудные поединки, очень э, классная атмосфера, и ну, это, я считаю, главное событие студенческого спорта в России каждый год. Я думаю, просто ребят ждет праздник. А в плане спортивных результатов, опять же, нельзя гадать. Супер сильные соперники, очень классные спортивные клубы с нами там будут. Бок о бок. Поэтому я пожелаю удачи ребятам, во-первых, туда пройти, во-вторых, всех выиграть. Но самое главное, вы уже победители, потому что вы казанские «ЛБарсы», а это дано не каждому. Спасибо, Никита, тебе за твои ответы. А я напоминаю, что у нас в студии был Никита Лихачев, председатель спортивного клуба «ЛБарсы». Спасибо, что пришел. Будем рады тебя видеть снова. На этом все. Это была неделя спорта и ее ведущая Алина Красильникова. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!